Добрый день, сегодня у меня такая детская тематика. Журнал «Ежик» детский и «Шишкин лес». Пошли, посмотрим, что они себе представляют. У них юбилейный, так они считают, им 4 года. Такие у них картинки. Ну, кстати, моим детям очень нравится. Это журнал «На поиски снежного человека». Ну, такая юмористическая. Как это называется, когда одни картинки, я уже не помню. Потом волшебная картинка. Но это, вглядываться надо, и там будет трехмерный рисунок. Это я не умею. Вот несколько загадок, довольно интересных. Вырезать 3D-смайлик. Ну, занимаюсь, какой-то кубик получается. Никакой не смайлик. Что мы имеем дальше? Вот опять. Кстати, интересно про игру про водолазов, кем быть. Поделка небольшая, осьминог. Это посвящено морю. Спел детектив, интересная история, кстати. Купите, почитайте журнал. Я просто знакомлю. Вот забавный рассказ про злого крокодила тоже. Так он для маленьких длинных, но вот ребенку 98 8 лет вполне прочитает. Лабиринт. Ну, любимая детская игра в основном Вот здесь вот Что взять с собой в поход Мне вот интересно, некоторые детали довольно спорные Допустим, вот этот Это крюк его надо, надо взять с собой Зонтик Зонтик, я думаю, брать не стоит Зачем он? Спасательный круг Ну, если там Ну, если поход в город, то он не нужен Ну, я так просто Интерес, зонтик. Зонтик я в поход никогда не беру Кто-то берет тоже на любителя футбольные ботинки или что-то такое не знаю надо веревка это обязательно термос ну термос я не беру например с собой походу я много хожу но как-то без них без него хожусь пазл надо вырезать загадка кстати ну, обычная водилка как обычно у них игра Нажливая настольная игра так найди отличия тоже тут надо поставить чтобы найти 20 отличий вот на этих рисунках 5 поделка кошмарики для тут какая-то страшная история ну, довольно красочный журнал очень много Поделок, вырезалок. Если ребенку интересно вот именно заниматься рукоделием, то мои-то особо этим не хотят. Ну, они, конечно, вот такую игру найдем маршрут, это не поиграют. Анекдоты. И сканвордик. С не они так. Отгадывать, конечно, любят. Но вот самые любимые их анекдоты. Вот анекдоты, они, вот анекдоты без ума детских. Раскраска у нас тут. Загадки. Ну, тут интересно тут. С подменой букв, допустим. Болтовка. Это, кажется, футболка. Ну, вот. вот они очень долго смеялись, когда читали. Фокус-покус. Кстати, да. Интересный. Если ему понравилось. Тут, если... Банку налить воды. Там стрелочку нарисовать. Банку налить вот эта стрелочка будет смотреть в другую сторону. Немножко физики учат. Перевертышь. Тут Рыбка. Если перевернуть, то будет птичка. Ну, вот такой журнал. Что а, последний. Опять кроссвордик и ответы. Вот. Они их пересматривают. Это реально хороший журнал. И Шестинлес. лес. Вот этот. такой познавательный детский журнал. В нем очень много полезного. Но они ему, к сожалению, уделяют меньше внимания. Читаем больше взрослые. Так, что у нас на первой странице. Обычно содержание. Тут главные герои. Коксик. Зубок. Лиса, не помню, как их зовут. Поле пастушков, посвященная Рождеству Христову. Страничка Это Комикс. А, да, кстати, это комикс называется, когда картинки и написано. Ну, тут комикс-то он особо не смешной, просто история марки, которым очень хотел спеть «Законный хоре. Кстати, да по интересный рассказ по мотивам рассказа никифра волкина его переделали для детей стихи о ребусы тут есть загадки Чей... чейн вор тут какой-то очень интересная история. знаете ли вы секреты голубой планеты посвящено в основном все льду кстати да Интересно будет почитать. Кстати, я не читал еще, но как-нибудь на досуге я этим займусь. Вот книжка. Книжка, посвященная Ветхому Завету. Одной из историй Ветхого Завета. Адам и Ева. Она так вырезается и потом прошивается. И маленькая, такая миниатюрная книжечка стихах. Так, кстати, этим мультфильм есть. Вот по этой книге создан. Всем советую. Он так и называется. История Ветхого Завета. Аж 3D-диск уже вышел. Можете заказать. На Но... Как он называется? Ташишкин лес. Радость моей телеканала. Там можно найти в интернете. История рождественской открытки. Ну, там тоже рассказы довольно познавательные. Опять игры. Найти 10 отличий, Найти мандарины. Ну и так далее. Тоже А тут посчитать что-то надо. Школьное приключение до Мороза. Так, я не, кстати, не читал. Рассказ, но судя по картинкам, довольно интересный. Игра. С кубиками. Сейчас в каждом журнале почему-то эти игры стали делать. О, домик из коробка можно сделать спичечную. Короче, интересная поделка. Можно быть попробовать сделать. Праздничная упаковка. Кстати, интересный журнал. Вот. Можете подписаться, купить на сайте. Я тебе рекомендую но это не реклама не за это никто не платит ну просто интересно обзор делать